Существуют различные виды трения. Обычно говорят о трении скольжения, трении качения, трении покоя. На брусок, движущийся по поверхности стола, действует сила трения, возникающая между соприкасающимися поверхностями. Эту силу принято называть силой трения скольжения. Если поставить брусок на тележку и привести ее в движение, то трение возникает между вращающимися колесами тележки и поверхностью стола. Это уже будет трение качения. Измерив силу трения качения, мы можем убедиться, что она гораздо меньше силы трения скольжения. Если подействовать на брусок силой недостаточной, чтобы сдвинуть его с места, то на брусок будет действовать сила трения покоя равная по модулю действующей силе. Но направленная противоположно ей.